Всем привет, друзья, с вами, как всегда, Грифф, и сейчас я вам покажу, какими тактиками я пользуюсь, играя на РМ за снайпера. Я уже показывал тактики за инженера, потом за штурма, ну а теперь пока что покажу снайпера. Итак, у нас карта фабрика, сторона защиты. Первым делом пробегаем на такой тайминг. С его помощью можно легко убить снайпера, находящегося на мосту, либо какого-нибудь зазевавшегося штурмовика, находящегося там же. А потом сразу оттягиваюсь назад и смотрю правую сторону и подъем с воды. Обычно после того, как я выпрыгну и чекну мост, сразу становится понятно, на какую точку побежит противник. И в случае, если это на самом деле двоечка, то я либо оттягиваюсь на респу и прохожу на двойку уже с нашей респы, либо пытаюсь обойти в спину врага, который уже занял контейнеры и мусорку. Здесь я вовремя услышал этого медика, который поднимался с воды по коробкам. А теперь у нас карта Переулки, Сторона Защиты. Первым делом я выхожу на эту позицию и чекаю арку. А обычно здесь сразу попадается снайпер, а также с этой позиции легко увидеть, пойдут ли враги на единицу. Тут я решил подождать медиков, вдруг он побежит резать этого инженера. Ну и судя по тому, что в арке я больше никого не увидел, это скорее всего будет двойка. Но здесь я занял такую очень хорошую позицию, с которой можно принимать врага, который будет пробегать на плент. Троих я отработал, но четвертого мне забрать, к сожалению, не удалось. А теперь у нас карта мосты, сторона атаки, и мы подсаживаемся на домик, берем оглушалку и сразу же пошвыряем ее к тем коробкам. Обычно там будет встречать снайпер, в данном случае попался медик. Но так как мы бежали втроем, решили не останавливаться и быстро зайти на плент. Враги, видимо, просто не ожидали такого раша. Играем по той же самой тактике, но сейчас нас будет только двое также берем оглушалку, как можно быстрее бросаем ее коробкам. в этот раз там был штурмовик, но так как он успел убежать, я выходил очень осторожно. и здесь, кстати, есть такой пиксель, на котором стоял снайпер, его мы тоже забираем. Ну и в принципе все, моя команда уже зашла на единицу. Все та же сторона атаки, но теперь мы пробегаем по скалам, запрыгиваем на мост и сразу же чекаем позицию снайпера. Очень часто там кто-нибудь да попадается. Прижимаемся к фургону и встречаем уже снайперов, которые выходят из тех коробок. И если вам понравилось видео и вы хотите продолжения, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.